Привет! Каждый раз записывая видео в ВБС, при монтаже мне хотелось чтобы звук моего микрофона, звук игры и звук э, моих тиммейтов, э, моих собеседников в дискорде э, был на разных аудиодорожках. И я нашел как это сделать. Меня зовут Лад, мой ник Кроу, сейчас я расскажу и покажу как это сделать? А пока ты ставишь лайк и подписываешься, мы начнем с простого. Разделим звук микрофона и звук системы в OBS на разные дорожки. Для этого открываем OBS. На любом аудиоустройстве в микшере кликаем на шестеренку и выбираем расширенные свойства аудио. Видим в этом окошке, что у нас оба устройства, микрофон и устройство воспроизведения записывается на все дорожки. Отключаем все галочки и так как я буду и стримить и записывать, на первую дорожку я выставляю все аудио устройства. А вот для записи буду использовать разные аудио дорожки для того, чтобы при монтаже можно было э, лучше обрабатывать. Также для записи мне нужно качество, поэтому давай его настроим открываем настройки меню файл пункт настройки в левой части выбираем интересующий нас э, пункт вывод делаем его расширенным выбираем вкладочку аудио здесь можно настроить как битрейт так и дать название дорожка. я выставляю качество 320 на все для максимального качества звука которая может дать OBS при записи. На стриме, конечно же, оно порежется, но, оно, но это произойдет в автоматическом режиме, поэтому не стоит заморачиваться. Теперь открываем вкладочку «Запись» и выбираем в аудиодорожках «Все доступные». Это скажет OBS записывать все дорожки аудиоустройств из выбранных в расширенных свойствах аудио в микшере. Помимо этого, нужно учитывать, что FLV не может записывать звук в несколько дорожек. Я использую МКВ формат, можно использовать MP4. Это самые оптимальные варианты записи. Вот так и выглядят основные расширенные настройки аудио для OBS. Но мне нужно, чтобы Discord и игра, которая сейчас воспроизводится на устройстве воспроизведения, на системном устройстве воспроизведения, чтобы они были слышимы в нем же, но в БС записывались на разные аудиодорожки. В этом нам поможет программа Boismeter Banana. Переходим на сайт, ссылочку я оставил в описании. Скачиваем, очень простая установка. Перезагружаем систему, чтобы все драйвера э, правильно установились и все заработало. При запуске ПК VoiceMeter Банада стартует автоматически и висит в трее. Откроем VoiceMeter И э, теперь нам стали доступны несколько аудиоустройств, дополнительных аудиоустройств. Э, вот так они выглядят. В интерфейсе программы давай их назовем для того чтобы разделить и понимать где что правой клавишей мыши пикаем по заголовку на один один я назову discord другой all sound чтобы применить изменения нужно нажать enter обязательно нам осталось свести звук этих аудиоустройств на наш текущий девайс например на наушники которые использую я для этого выбираем в Hardware Output на A1 наушники наши. Я использую MME тип, можно использовать WDM, в принципе у меня работает MME лучше чем WDM, у кого-то наоборот. Тут скорректируйтесь, если не будет никаких прерываний то тоже пробовать. И включаем вывод с устройства Discord. И устройство All Sound на наши наушники. Отлично. Сейчас нам нужно настроить систему. Для этого нажимаем правой клавишей мыши справа внизу на динамик и э, в более ранних версиях Windows видим устройство воспроизведения, а в версии Windows 10 Creative Update и позже это у нас открыть параметры звука. В этом окошке выбрать панель управления звуком. Вот оно, наше окошко с устройствами. Здесь у нас есть два новых устройства VB Audio. Называться они будут динамики, нам нужно их переименовать. Точно так же, как мы назвали их э, в VoiceMeter Banana. Это нужно, чтобы не запутаться при их использовании. Назвали. Окей. Переходим к настройкам дискорда. Запускаем Discord. Открываем настройки пользователя. Выбираем голос и видео. И в устройстве воспроизведения выбираем устройство Discord. Теперь мы будем слышать наших собеседников из Дискорда в своих наушниках через 8 Meter Banana. Осталось осталось настроить OBS. В принципе, шаги э, все те же, что и в первой части видео. Для этого нужно открыть настройки OBS, перейти во вкладку Аудио и выбрать для устройства воспроизведения девайс All Sound для второго устройства воспроизведения, Device Discord. Сохраняем. У нас в микшере появилось новое аудиоустройство. Нам снова нужно открыть расширенные свойства аудио и убрать все галочки с нового аудиоустройства. Оно у нас будет идти на первую аудиодорожку для стрима и на четвертую для записи. Запись у нас уже настроена на все дорожки, поэтому там менять ничего не нужно. Ну а на этом у меня все. Не забудь проверить колокольчик, чтобы быть в курсе всех последних событий канала. Оставляй свои комментарии, вопросы тут под видео или в группе ВК, ссылочку также я оставлю в описании. Специальная тема есть для обсуждения вопросов по ОБС. Ну все, увидимся на ближайшем стриме или видео, смотря, что ты смотришь у меня. Bark